Всем привет! Сегодня я хочу вам показать хлеб, молочный хлеб. Этот хлеб мы будем выпекать в хлебопечке. Мне очень нравится этот рецепт, поэтому я решила с вами поделиться. Нам для этого надо будет размягченное сливочное масло 50 грамм, 260 миллилитров молока, сухие дрожди кондитерские, сахар, сахар, и соль полторы чайной ложечки. Сейчас я вам все покажу. Мне очень нравится этот рецепт. Вот, я сейчас его вам показываю. У меня это первая программа. Вам я потом скажу: это 3 часа 18 минут. Он должен выпекаться. Посмотрите каждый у кого какая программа? Я устанавливаю на весы чашу сразу, вот, для того чтобы у меня было столько грамм, сколько надо. Сразу оттарируем его. Вот. И теперь можем, могу спокойно по граммам, как написано, так и бросать. Не больше, не меньше, ровно столько, сколько надо. Первый ингредиент это э, сливочное масло. Порезали кусочками размягченное сливочное масло, 50 грамм. Дальше соль, полторы чайной ложки. Друзья, соль я беру ядированную. Дальше Везде. сахар 2 столовых ложки. 2 столовых ложки. И теперь жидкое молоко. 260 миллилитров, 400 грамм муки предварительно просеянная. Я обязательно всегда ложу просеянную муку. 400 грамм. И сухие дрожди Одна чайная ложка. Все это пошло в хлебопечку. Через 3 часа 18 минут будет готовый наш хлебушек. Очень вкусный. Друзья, хлеб получился очень вкусный. Он называется молочный, но вкуснятина. Пальчики оближешь. Приятного аппетита!